Основное, как мне представляется, отличие искусства от науки заключается в следующем. Искусство не столько подтверждает окружающие версии реальности, сколько очерчивает границы их применимости. Таким образом, методологически искусство выпрыгивает в область незнакомого, хаотического, непредсказуемого, где не работает рациональность, как таковая. И в этом смысле искусство может работать как дополнительный инструмент для ученого-исследователя. Область хаотического будет встраиваться в знаниевую основу и выполнять роль такого инновационного инструментария. Ведь что такое инновация? Это усложнение структуры пространства решений за счет внешнего по отношению к системе ресурса. Для науки искусство – это внешний ресурс. А значит, затягивая эту область хаотического, ее можно исследовать и э, усложнять структуру пространства решений. Mm-hmm.